Приветствую на канале Шарабара, марафон по римской армии продолжается. Мы рассмотрели более-менее как выглядела армия времен республики. Сейчас мы продолжим данную тему, но говорить будем немножко так о другом. 22 июня 168 года до нашей эры римляне разбили македонян в битве при Пинде. Родина Филиппа и Александра Македонского превратилась отныне в римскую провинцию. Несколько греков и из числа тех, что находились среди македонцев на поле битвы, после сражения были отправлены в Рим. Был среди них и историк Полибий. Его поместили под охрану Сцепенов, а затем он сделался близким другом Сцепена Эмилиана, сопровождая его в походах. Для того, чтобы его греческие читатели могли понять, как функционировала римская армия, Полибий взял на себя труд описать самые мелкие детали. Как проходил набор армии и ее организация. В начале каждого года избирались два главных магистрата консулы. В обычных условиях в распоряжении каждого консула было два легиона, то есть от 16 до 20 тысяч пеших воинов и от полудра до двух тысяч всадников. Около половины всех пеших и четверти конных воинов были римскими гражданами, остальные набирались из числа союзников Рима. В случае крайней опасности армии обоих консулов отдавались под контроль диктатору которого обычно длились 6 месяцев диктатор обычно назначал и своего заместителя который был начальником конницы избранные консулы назначали 24 военных трибуна 10 из них были старшими их срок службы должен был составлять не менее 10 лет остальные 14 должны были прослужить хотя бы 5. Первые два из избранных старших трибунов назначались в первый легион, следующие три во второй, другие два в третий и следующие три в четвертый. По такому же принципу назначали и младших трибунов, четверо в первый легион, трое во второй и так далее. Служба в армии считалась почетной и была недоступна людям малоимущим. Каждый год в назначенный день все граждане, которые могли внести службу, собирались на Капитолии. Там их разделяли согласно имущественному цензу, наиболее бедных отправляли служить во флот. Следующую группу приписывали к пехоте. Самые же богатые отправлялись в конницу. Необходимые туда 1200 человек цензор выбирали еще до начала основной призывной кампании. каждому легиону приписывалось по 300 всадников. Срок их службы составлял 10 лет. У пехотинцев он равнялся 16 годам. В случае большой опасности этот срок могли увеличить до 20 лет. Тех, кого отобрали для службы в пешем войске, делили по трибам. Из каждой трибы отбирали четырех человек примерно одного возраста и телосложения, которые представали перед трибунами. Первым выбирал трибун первого легиона, затем второго и третьего. Четвертому легиону доставался оставшийся. В следующей группе из четырех новобранцев первым выбирал солдата трибун второго легиона, а первый легион выбирал себе последний Процедура продолжалась, пока не набиралось 4200 человек. для каждого легиона В случае опасного положения число воинов могло быть увеличено до 5000 набор завершался и новички приносили клятву трибуны выбирали одного человека который должен был выступить вперед и поклясться повиноваться своим командирам и в меру всех своих сил исполнять их приказы затем все остальные также делали шаг вперед и клялись поступать так же как он после же трибуны указывали место и дату сбора для каждого легиона так чтобы все оказались распределены по своим отрядам, покуда проходил набор рекрутов консулы отправляли приказы союзникам, указывая требовавшиеся от них количество войска а также день и место встречи местные магистраты набирали рекрутов и приводили их Присяге, так же как и в Риме. Затем они назначали командира и казначея и давали приказ выступать. По прибытии в назначенное место новобранцев вновь делили на группы в соответствии с их богатством и возрастом. Велиты-гастата принципы Триарии из каждого вида войск, за исключением Велитов, трибуны выбирали десятерых Центурионов, которые, в свою очередь, избирали еще десять человек, которые также именовались Центурионами. Избранный трибунами Центурион являлся старшим самый первый Центурион Легиона и имел право участвовать в военном совете вместе с трибунами выбирали центурионов исходя из их стойкости и отваги каждый центурион назначал себе помощника трибуны и центурионы делили каждый вид войска на 10 отрядов манипулов которые нумеровались числами от 1 до 10 велита распределялись поровну среди всех манипулов первым манипулом Триариев командовал прими старший центурион Итак перед нами предстает легион состоящий из 4200 пеших воинов разделенных на 30 манипулов по 10 угостатов принципов и триариев у первых двух групп строение было одинаковым 120 человек тяжелой пехоты и 40 велитов у триариев было 60 тяжелых пехотинцев и 40 велитов каждый манипул состоял из двух центурий однако они не имели самостоятельного статуса поскольку самой малой тактической единицей считался манипул центуриона назначали двух самых лучших воинов знаменосцами. В случае необходимости один манипул Гастатов, Принципов и Триариев могли действовать вместе, тогда их именовали когортой. Как по Ливии, так и Ливии начинают пользоваться этим термином на последних этапах второй пунической войны, называя этим словом тактическую единицу легионеров. Во втором веке до нашей эры термин стал часто применяться для названия соединений союзников, например когорта Марсов, когорта из Кримоны и так далее. Итак, что мы в итоге имеем? Армия Полибия разделена на 30 манипулов, по 10 гастатов, принципов и триариев. Прежние рурарии полностью исчезли, вследствие чего легион уменьшился с 5000 до 4200. 1200 вооруженных акцензов и левисов, которых называли теперь велитами, оказались распределены между 30 манипулами. В манипуле триариев все еще насчитывалось 60 человек. Манипулы принципов и гастатов были удвоены. Подготовка. Собравшись вместе, установленным консулом, новые легионы проходили суровую тренировочную программу. Хорошее представление о том, как выглядел процесс переподготовки опытных солдат, можно получить из рассказа все того же Полибия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 были защищены на пятый день солдаты а опять пробегали 6 километров в полном снаряжении а на 6 вновь занимались своим оружием и так далее. Завершив обучение, армия выступала навстречу врагу. Порядок снятия с лагеря был строго регламентирован. По первому сигналу трубы сворачивались палатки консула и трибунов. Затем солдаты складывали собственные палатки и снаряжение. По второму сигналу они нагружали вьючных животных, а по третьему колонна выступала в путь. Помимо собственного снаряжения, каждый солдат был обязан нести связку кольев для чистокола. Полибий говорит, что это было не очень трудно, потому что длинные щиты легионеров висели на кожаных рядах на плече и единственными предметами в их руках были дротики два три или даже четыре кола можно было связать вместе и также повесить на плечо обычно колонну возглавляли экстраординарии за ними следовало правое крыло союзников вместе со своим обозом затем следовал первый легион и его обоз а затем второй легион он вел за собой не только свой обоз но и вьючных животных левого крыла союзников которая формировала арьергард Конница могла составлять арьергард своего соединения или размещаться по обеим сторонам обоза для того, чтобы следить за животными. При наличии опасности сзади, экстраординарии формировали арьергард. Следует иметь в виду, что 600 всадников-экстраординариев двигались рассыпанным строем и осуществляли разведку, независимо от того, был ли это авангард или арьергард. Оба легиона, а также оба крыла союзников через день менялись местами, так что впереди были то правое крыло и первый легион, то левое крыло и второй легион. Это позволяло всем по очереди пользоваться преимуществами в добыче свежей воды и фуража. И предлагаю поподробнее поговорить про реформы мария в период второй пунической войны становится очевидным что военная система рима далека от идеала несмотря на то что военная служба оплачивалась жалование в основном уходило на текущие расходы главным источником доходов для себя римский гражданин по-прежнему видел крестьянское хозяйство и торговлю а потому неудивительно что воины вовсе не стремились служить подольше чем дальше двигался театр военных действий тем дольше длились походы тем труднее было набрать рекрутов. Те же, кто попадал в армию, с нетерпением ожидали увольнения. В 107 году до нашей эры, консулом был избран Марий, который сосредоточил все свое внимание на укреплении римской армии. Он предоставил доступ в легионы всем добровольцам, имеющим римское гражданство, невзирая на их имущественное положение. В легионы хлынули бедняки. Эти люди вовсе не стремились избавиться поскорее от службы. Напротив, они были готовы служить хоть всю жизнь. Немало людей могло уже сделать как Карьеру от простого солдата до Центуриона. Волонтеры связывали свою жизнь с судьбой своих командиров. Основным источником доходов для них была не плата, а военная добыча. У людей, посвятивших свою жизнь армии, не было хозяйства, к которому они могли бы вернуться после службы. Они могли лишь рассчитывать на то, что когда они станут ветеранами, после 16 лет службы, по увольнению полководец обеспечит их на делом земли. При старой системе набора легионы формировались заново, при каждой компании, и поэтому им не доставало чувства сплоченности. Со времен Мария это положение изменилось. Каждый легион получил свое знамя. Знаменитый римский орел Аквила на многие века стал символом победы и могущества. Примерно в это же время коренным образом изменилось устройство легиона. Еще во Вторую Пуническую войну при формировании легионов из-за нехватки живой силы отказались от возрастного принципа деления многостатов, принципов и триариев. Теперь же все солдаты стали вооружаться мечом и пилумом и защищаться одним типом дескатур. Успехов. названия гастат принцип и триарии сохранились лишь для обозначения центурионских должностей и очередности ввода пехоты в бой манипулы все больше утрачивали свое прежнее тактическое значение были увеличены до 120 человек и объединены в когорты по три манипулы в каждой тактической единицей стала когорта таким образом легион стал состоять не из 30 манипул а из 10 когорт деление на центурии сохранилось, как и чин центуриона и в лагерях и в крепостях солдаты папы располагались по центуриям. после войны за гражданские права все италийцы жившие к югу от реки по получили римское гражданство для военной организации это означало что все различия между римскими и союзными легионами ликвидировались отныне легион становится именно легионом и ничем иным и уже не включает в себя равное число солдат из городов союзников рима появились ауксилии вспомогательные войска не являвшиеся ни римскими ни союзными со времен войны с ганнибалом римляне подражали ему начинают использовать военных специалистов со всего Средиземноморья грецких лучников баллианских прачников до Мария армию старого образца всегда сопровождал длинный обоз. Обозы представляли собой легкую добычу для противника и сильно замедляли продвижение войск. Мария заставил тащить легионеров все необходимые припасы и снаряжения на себе, за что солдаты получили кличку Мариевы мулы. Обозы не были ликвидированы, но сильно сократились и сделались более организованными. Окончательное превращение римской армии в профессиональную произошло в середине первого века до нашей эры при Помпеи и Цезаря, но об этом поговорим в другом видео. А пока республиканский период подходит к концу. На сим позвольте откланяться, ставь жми, пиши, подписывайся, делись, ты знаешь, что надо делать. До встречи!